Ой, голова Нет. мандаринку Май... купли а. скидки мандаринки мам... а, а ты, мандаринка. Мандаринка, мандаринка. А, а, ты воруешь продавайте апельсинки а, лучше вот а а, а мы а а, а, а а а а, а, все воруют все, а, все, а, все а воровки все понятно ешь корола Офигел, Эти... Нет, нормально. Залезть. А это идея. Пойду на свою будущую работу. М Работать Если идея. то, что мне приснилось, это правда, О, то вау. я сейчас же сяду над ее разработкой. А ну наконец-то завершено. Я уже неделю сижу над его разработкой. Тики! З ты готова к этому, Тики? Аллео а, а, Что люди, Там что вы меня, да, меня тоже. Я купил 20 мандаринов у вот этого у лука. У меня они сейчас гнили. Ты уже две недели, одну неделю бесконечно не выходишь. Почему ты не выходишь из дома? Я слева. был занят научным школьным проектом. Мне уже я 20... специально тебе мандаринку приготовил. Я уже 21 годик. Ладно, а, ну, пойдемте вы... погуляем, если вы так хотите. А я не хочу я вам не могу, нужно <свят> Давайте мандаринки свои. Пятьдесят вот это... рублей. Потому что за ожидание, потом они сгнили. Нет, вот уже не сгнили. Это новые сорты. А, новые? Держи. а какие вот эти ух, шест... ух ты? Какой ты? Бладая мандаринка. Я сказал шестьдесят. 100%. А 100%. это мне тут на 10 лет вперед. Все. Каждый день по одной мандаринке приносишь. Луковые, новые сорты. Сорта. Да, собрался, да. Люди! Я, короче, приобрел. Пойдемте. Я вам хотел тогда показать. Что Ладно, пойдемте быстрее. Давайте кто быстрее. Олег, давай, Олег, я тебя выиг... а, нет. Олег, давай, давай, давай Ну, вы же проигрываете. Да, мне пофиг, главное. Чтобы мои У это? кого? Кто последний? Тобо самые гнилые мандаринки. О нет, я не проиграю никогда. Я в тебя вот такая не будет. Вот эти самые гнилые мандаринки. А, а куда? На какой этаж? На а второй. Я не понимаю. Я не понимаю. У меня галлюцинации. Халюци... Да люди, представьте, это же так красиво и круто. Скоро я привезу okay. собой мандаринки. А мандаринки. Так, Там ладненько. Мандаринки. Такого торта. Давайте играть. Вы Давайте пока посиди поиграем в Вот так вот. Давайте садитесь. Сейчас подождем пока эти. Так, и в хор, деле, хороший день получился. Сочная мандаринка, привезли. Мандаринка мутировала уже вечер. Лук, вот там мандаринка мутировала. Ой, божечки, о, это же Ладно, О чём вы там? Ладно, завтрак продам. эта мандаринка мутировала. О нет, я же забыла, забыла собрать. Блин, бедная мандаринка. Я же сказала, у меня есть сочная мандаринка. Стоит о чем кормить. они? мне а, какие-то а потом... олег попробуй сочную мандаринку да да давай мне как раз я это за... Погоди, сейчас. он походу улетел Эх. добрый вечер ёшка корола, это что такое я, я, я собак я собака короче вот я восходящий восходящий да. Короче, мы пошли вот отмочить огромную фиолетовую мутированную мандаринку там. Не похоже, это же доски мы сражались буквально вчера. Только он какой-то более странный. Наверняка темный нервончик, давай. О, меня он сразу же снес Ну, если мы вчера с ними сразились, то и с ними сможем сразиться. У меня сейчас маска слетит. Он с нас маски снимает. А, какие маски, ё-моё. Он сильнее. Но опять же мой звездный Меч все с ним порешает. Да. А подал, а под... Здравствуйте, а я обычный человек. А, неужели он настолько... Ну он вообще а, стал более А, иде... водотеч... а нет, не счет. Так, а этот... Собак-человек! ути затекает сюда. Потому что кого-то вот этого можно убить. Потом. Его нужно... Да, собака-человек-человека-пака. Па, Маска. Человека, маска. Пак. Маска. Человека... Нет, Пака, держи, нет, Человека нет. Пака. Нет, нужно убежать. Короче, у меня там короче, сами леди боги, так, нам всем капец, мы умираем. Мы сдохли. Эти вот. сочные мандаринки за сто рублей. Где кто а, хоть... <свят> последние новости леди бога, леди бога. Да. Он стал сильнее, но много, чем был вчера. Иди трансформация. Я боюсь что их еще про тики. Я боюсь что их еще пробовать. Ну, что ты мне сделаешь, Давай Получай, пока их пробовать будет. я не буду. Попытаюсь с ним справиться с звездным мечом. Что это за... А кот, не подходи а... к нему, он ломает вот Ему полностью наплевать на мой звездный меч. Не он Что -то тол... сделать? Мои он, он, он, он сломает вот это, он сломает твою одежду за несколько секунд, так что нет. Человека, я знаю, что я, я, я знаю, что делать. Так, Так, заряжаемся. И я. Ух ты ж, Ух. сработало? Ты что такой огромный? Теперь я. Back Prime. Back Prime. Да, новая трансформация. Неважно. Так, думаю, сейчас. Да, очень долго. Ну, кстати, менее мне начал пробивать. Вам не советую пока заражаться. И только я могу ему противостоять. Звездный меч на нем не работает, потому что это терроркон. Прощайся. Да, это те штуки, с кем мы сражались, а с зомби, но он более мощнее. Получается, его возродили? Да, после того, как мы его вчера уничтожили. Но он намного сильнее, чем чья зомби. Да, потому что... И зомби очень легкие, а этот... Потому что это усиленная... А, Чела, не говорю, не сражайтесь с ним, только я могу ему противостоять а со своей он новой трансформацией. как будто он ломает их. Да, а мне он ничего не сломает, потому что я тоже состою из металла, как и он. Посмотрите, сколько я уже с ним сражался. Я ему буквально капельку снес. Да. И уже я потратил всю... всю силу. Это будет долго. Парали... Парализовать? Попробуй, делать. попробуй. Я не обещаю то, что получится, но попытка не пытка. Вена. Только аккуратно и быстро. Все, есть, получилось. Да. Получилось. Но я все равно такой. Ладно, главное то, что я смогу сейчас его полупахить. Если бы у нас было оружие, которое mm -hmm. было бы Я не знаю. Ну вообще-то. У, у меня ума. есть звездный меч, который может уничтожить практически все. Ну, но... но у них террорконы капец как сильные, ки сильные. Не говорю, не подходите к нему! Иначе твоему костюму будет и плохо. Не только костюму. Если он тебя тронет в обычном... Пчела, или... да, трансп... пчела перевоплотись. Мне нужно, чтобы с него спал веном. Если ты будешь человеком обычным... Кот, понадобится... тебя... Кот, мне понадобится твоя помощь. Не заходите в пекарню. Какая? Кот и пчела, найдите, найдите крупную, где находится очень много воды. Да, кроме, да, да. кроме, кроме центра, где-то за городом. За городом, хорошо. Я, кажется, знаю, где это может быть. Иди ко мне. Центре. Я сейчас поищу, попробую. Давайте только быстрее! Вряд ли я долго ну, смогу его удерживать. Пока я применил супер шанс, и я из не прайм шанса мне О, выпало. Ты. Я нашел место, где фиговина? много воды. Миссия Бак. Да, да прием. Я нашел место, где много воды. Хорошо. Где? Ну, давай, я сейчас прибегу к тебе. Я тоже нашел место, где много воды. И там даже очень много ее. От него банально отлетает. Да, маленький. нахожусь прям возле него. Вот, я сзади. Ради. Я нашел большое озеро, там, где Тут. был Вот. Тут, Заду сзади. М -м. Вот маленький. Ай. Ой, я вижу. О, моё. Тут сломанный лед. И как мы его отведем? Я не знаю. Веном. Нет смысла. Ой. Ой-ой. Может, я могу туда глядеть и зелевать с помощью телессной Мне нету времени объединять камни чудес. Где вода? Вижу. Вот тут. Расчистите, расчистите чтобы я смог его утопить. Утопить? Ну, да. Потому что больше места есть. Ну, ну ладно, расчистим. Я знаю даже, как его притянуть. Тебе его я не покажу, надо притягивать, его притяну я. Я знаю, как хорошо. О, Иди, помогай, пока коту. Так призм. Ему. Сколько смогу, столько и разрушу. Да, уж вряд ли тебе поможет, если я разрушу. Теперь еще плакать о, -о, -о, -о, -о, о! Я пока забыл попал. про одну маленькую неуклюжесть. Если ему вода навредит, то навредит вода и мне. Мне нельзя соприкасаться с водой. Почно. Погоди. Я То есть Это б... не самое лучшее место для трансформации, но мне лучше некуда. Не бойся. Никто смотреть не будет. Чем Больше. меня. Это было близко с водичкой наступить. Так. Лав. Это... Ну быстрее, лав ешь, каландр ешь. Сыр с твоими щитами. Наконец-то была идем Куб. А. Да. было Ой, близко. Вот Я вниз. боюсь к нему подойти. Он ведь разрушит мой костюм за пальчиком. Правим -бак. бак Подождите, если мы его загоним в воде, мне кажется, он станет слабее. Загоняйте его в воду. Попробую над ним катаклизм, он ударит меня. Встачно. Не переживай, на всякий случай я использую Камень Кролика. Ладно. Эй, нет, ты куда? А где? Нет, а я... Где Ладно. Придется О. и мне искупаться. Что, как? А, тебе? Так, ну, знаешь, не из приятных. Такое чувство, то, что я может, в кефире. В кефире? И начинают ноги плохо двигаться. Это, это, это, да? хор... это хорошо. Ведь, потому понял. что теперь он тоже... Ведь теперь он тоже в один... Так, надеюсь, он ослаб. И... Наконец-то. Ух, мы его победили. Я уже устал. Тики. А, так, а... Ой. Блин, а у меня что-то в голове качается. Просто бы... Вы кто? Это из-за воды, скорее. вы вот такие. Ну все, это из-за воды пошло. Шо... Ой. Так, нет, стой. нет, нет. Нет, стой, стой, стой. стой. стой, стой, стой. стой, стой. стой. Надо стой. его как-нибудь вернуть, вернуть его в обратную, в обратную месье базы. Ну как стой. его вернуть? Надо какие-то слова. Я слова никак... не знаю. Е -е -мать Я мотивировала уже куда-то. Нужен талисман кролик, но на него. Если он убежит, как если злодей появится, как мы все исправим? Мы должны Так меня больше всего интересует этот факт, на какой планете я нахожусь. И что вообще происходит? Так Беж... он побежал в эту сторону. Мы должны его найти. Какая-то огромная беда. <гас> Нет, бездна. Ой Нет. Зацепись ее. Здесь путь оканчивается. Куда он мог вышел? Так, надо где-то гаражи, вижу гаражи. Так, в гаражах примольт форму, и тогда все будет в порядочке. Все ладно.